Добрый день, меня зовут Мухортиков Антон, я директор компании Антей, наша компания занимается комплектацией интерьерных проектов. И сегодня я расскажу про массивную доску. Массивная доска – это цельный кусок дерева, который укладывается на пол в качестве напольного покрытия. И стоимость стоимостью варьируется примерно от 1600 рублей за квадратный метр и до 10 тысяч, в зависимости от породы дерева, от его ценности и так далее. Укладка массивной доски обычно производится на а, фанеру. То есть, в, на литонное основание, на выровненное, в два слоя укладывается благостойкая фанера. Обычно берется где-то 14-15 мм фанера. А, по стоимости она где-то 600 рублей за квадратный метр. Соответственно, в два слоя это примерно 1200 рублей за квадратный метр. А, и... Фанера крепится а, к основанию через анкера, либо дюбеля и проклеивается также. А затем сверху а, наклеивается, получается, уже на наклей, точнее, садится массивная доска. И у нас получается пирог примерно 40 мм, ну не меньше 40 мм. Поэтому это надо учитывать. А, также. Массивная доска, чем она хороша, в отличие от паркетной доски Тем, что паркетная доска имеет маленький слой шпона Массивная доска в свою очередь цельный кусок дерева И ее можно реставрировать Именно благодаря этому свойству ее часто используют в коттеджах, домах и так далее Там, где люди хотят долго жить Ну, в общем-то, вот основная информация о массивной доске Подписывайтесь на наши новые видео, ставьте лайки Спасибо!